Я не хочу никого обидеть, не хочу ранить ничьи чувства. Мне а, это совершенно неинтересно. Я просто хочу вам рассказать о том, что это на самом деле иллюзорное восприятие. Но мне кажется, ты сейчас у многих забрал их мечту или их, как сказать, стимул к жизни. Это встреча, это иллюзия, потому что мы-то с ним не общаемся, мы с ним не встречаемся. Никакой даже толком переписки нет, так что-то как-то обрывочно. Он все время только в моей голове. Да, да, вот Андрей все правильно говорит. Но это их случай, это не мой случай. У меня другое. У меня другая встреча. Почувствовали, что мир вокруг прекрасен. Почувствовали, что ваше сердце живет от любви. Значит, это вам необходимо. А что-то внутри очень сильно сопротивляется вашему воссоединению. И вы начинаете ругаться. И вы начинаете друг друга гнобить. Вот были такие периоды, что я видела, видела или видел в нем демона. Что с нами было? А что приключилось? Какое-то наваждение. Этого не должно быть, я не знаю, откуда это взялось. Когда я поняла, что эта иллюзия нужна, то мне стало спокойно. Потому что раньше я очень переживала. Я очень мучила себя. Вот это видео посмотрели и сказали, ой, слушай, да это же иллюзия. Все это ерунда. Мы любим друг друга, все отлично, нет проблем. То, что есть у вас сейчас, даже если это иллюзия, она вам нужна чтобы вы пришли именно к этой точке своего пути, которая вам сейчас просто необходима. Мы все по уши в этой иллюзии. Как из нее выбраться и что с этим делать? Очень трудно сказать. Собственно, мы для вас сейчас тоже может быть иллюзия. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные! Сегодня поговорим об иллюзии на пути воссоединения родных душ. Тема иллюзии очень обширная, очень интересная. Мы сейчас эту тему проходим на проекте «Единство Обучение онлайн». Кто обучается, тот знает. И эта тема навела нас на мысль, что может сделать такое отдельное видео «Иллюзии на пути воссоединения родных душ». Иллюзий очень много. С самого начала можно сказать, что все мы живем в иллюзии, у каждого иллюзия она по-своему какая-то индивидуальная, и в то же время мы живем в какой-то общей иллюзии, ее называют матрица. Тема иллюзии очень большая, но мы будем сегодня говорить, применить она только на пути воссоединения родных душ. Человек или мужчина, или женщина, который встретил свою родную душу и хочет воссоединиться, они хотят быть вместе, может быть, даже не всегда, вот именно жить вместе, даже просто общаться, Хочется так вот по-настоящему, как говорят на консультации, просто хочется человеческого настоящего общения. Но даже этого не получается, потому что возникают самые различные иллюзии, непонимание в связи с этим. И люди блокируют друг друга, блокируют в социальных сетях, мессенджерах, не встречаются, не созваниваются, потому что вот... Такая ситуация, иллюзии очень усиливаются, очень усиливаются вот эти преграды, и нет ни общения, нет ни воссоединения, и для многих это большая драма. Сегодня мы расскажем о том, что иллюзии эти бывают, как я уже говорил, достаточно разные, но тем не менее они группируются по нескольким основным признакам, по нескольким группам. Одна из самых распространенных иллюзий на пути воссоединения это восприятие этой встречи, встречи с родной душой как что-то ненормальное, как что-то сумасшедшее. И человек просто автоматически, в связи с того, что он боится этого, даже бессознательно боится, неосознанно, он автоматически все это дело прерывает, прерывает всяческое общение. Но Очень часто, конечно, идут обвинения в сторону женщин, мужчина думает и даже иногда. Открыто говорит, ты меня приворожила, что-то такое сделала, почему такая непонятная, страшная, ужасная связь между нами, когда я все время о тебе думаю, когда все время ты у меня в голове. В общем-то, это может быть и со стороны мужчины обвинение, но и со стороны женщины тоже. Иногда на консультации такое рассказывают, что, наверное, он там чем-то таким занимается, тем более, если встречают какого-то психолога или эзотерика, говорят, ну, точно что-то он мне там нашептал, и поэтому вот он всегда у меня теперь 24 часа в сутки, он меня в голове, и никак это не прекращается, это надо прекратить, это надо как-то остановить, нужно из этого срочно выйти, потому что это ненормально, и вообще это иллюзия. Вот одна из последних консультаций, женщина мне рассказала очень интересная история и в конце она сказала: я хочу все это прекратить я хочу от этого избавиться потому что все это иллюзия все это я себе придумала потому что на самом деле воссоединения у нас нет не может быть и поэтому никаких таких не ни отношений не ни переписок ничего в общем то этого не нужно вот одна из самых распространенных иллюзий что вот так вот такая непонятная пугающая страшная связь с родной душой ее нужно, Срочно закрыть, нужно это срочно прекратить. Почему это иллюзия? Ну вот будем сегодня немножко рассказывать, почему это иллюзия. Вторая основная группа, с чем связана? Тут немножечко диаметрально противоположная ситуация. Чаще всего эта ситуация возникает с родственной душой, не с близнецовой половинкой. Иногда изредка бывает встреча с РД-учителем. Довольно редкая встреча. С учителем. Сейчас мы не будем об этом подробно говорить, что это за встреча, есть видео, можете посмотреть, потом будет ссылка. Встреча с родственной душой и наоборот происходит. Женщина, особенно женщина, считает, что это судьбоносная встреча, это ее единственная суженый, это ее половинка. И более того, она должна родить от него обязательно ребенка. Вот э, Прозвучит это даже как-то, знаете, немножко кощунственно, да? Вот как так мужчина рассуждает о том, что вроде бы это иллюзия, женщина хочет родить ребенка, да что ты мужчина, понимаешь, в женской психологии, в женском восприятии. Но 10 лет ведения и консультации по этой теме а, меня убеждает в том, что это, ну как убеждает, это наглядный пример, в том, что это довольно распространенная иллюзия. Женщина встречает родственную душу, и в ней возникает вот это вот восприятие, состояние, что вообще миссия их встречи, она должна родить ребенка. При этом эта мысль, эта идея у нее не выходит из головы годами. На протяжении этих нескольких лет никаких отношений, ровно счетом, нет. Практически нет никаких встреч, никаких переписок, ничего. Но вот с этой иллюзией она живет. И потом, через несколько лет, а она все-таки начинает, женщина начинает задуматься, что что-то в этом не так, и надо бы в этом разобраться. И иногда приходит на консультацию, мы начинаем разбираться. И я говорю, послушайте, наверное, для вас это будет очень неприятно, но а, вы ошибаетесь. Это иллюзия. Вы встретили свою родственную душу, и там никаких вообще тесных, близких отношений не подразумевается. А посмотрите, что у вас за несколько лет произошло после того, как вы встретили свою родственную душу вы радикально изменились, у вас жизнь очень сильно изменилась, у вас стало раскрываться городской потенциалы. Вот в этом состоит миссия вашей встречи, а не в том, чтобы вы родили ребенка, как-то, может быть, жили вместе или какие-то совместные проекты. Нет, этого не будет, этого не должно было быть. Я сейчас не стану рассказывать всех подробностей, много индивидуальных подробностей в этих случаях, потому что встреча с родственной душой очень часто происходит таким образом, что это очень известная личность, очень часто это Эстрадный, значит, кто там, эстрадная звезда, да? Это может быть киноактер, актер театра. Вот были такие консультации, не очень известные, но вот тоже такая публичная личность. Глевузские актеры иногда тоже самое. То есть, казалось бы, это очень публичные люди, звезды, в которых... Ну, будем говорить, честно, откровенно, в них влюбляются очень многие женщины, они являются для них действительно звездами. Почему они, собственно, звезды? Потому что вот они светят всем. Звезда, она не принадлежит кому-то одному, как правило, а светит вот всем. И этот свет распространяется на многих. Но происходит вот такая вот, происходит такое иллюзорное восприятие, что это мой единственный, мой суженный, моя половинка, и наша миссия — это... Родить ребенка, ребенок должен быть необыкновенный. Там целые-целые истории. Вы знаете, иногда рассказывают большие истории. Я не хочу никого обидеть, не хочу ранить ничьи чувства. Мне это совершенно неинтересно. Я просто хочу вам рассказать о том, что это на самом деле иллюзорное восприятие. Но мне кажется, ты сейчас у многих забрал их мечту или их, как сказать, стимул к жизни. Забрал, и может быть, может быть. Но я хочу... Хочу в ином ракурсе, чтобы вы посмотрели на, на эту встречу, на эту всю ситуацию. Чтобы не было розового туана, не было розовых очков, а было более адекватное восприятие этой встречи. Я хочу привести конкретный пример. Именно поэтому мы сегодня в розовом. Да, действительно. Я, как правило, люблю приводить конкретные примеры. В основном, все наши видео, которые мы делаем, это конкретные примеры, это не рассуждение на тему, как было бы хорошо бы, или вот еще какие-то наши философские воззрения. Все это на конкретных примерах. Вот один из конкретных примеров встреча с родственной душой, женщина встретилась, это не звезда эстрады, нет, это такой довольно обычный как бы человек. Ну, как обычный человек, ну немного известный. В общем-то, не звезда, да, но все равно родственная душа, встреча с родственной душой. И жизнь этой женщины изменилась за год с небольшим, самым радикальным образом. То, о чем она не мечтала, у нее, ну, как не мечтала, ей это виделось в очень каких-то далеких, далеких, несбыточных мечтах. Что может у нее это когда-нибудь, вдруг, произойдет. И вдруг это произошло, и произошло в самые короткие сроки. Ее жизнь радикальным образом изменилась, она переехала в другой город, она стала заниматься совершенно другим делом, у нее стала меняться семейная ситуация, хотя до той поры она никак не могла ничего изменить в своей семье, хотя была этим чрезвычайно недовольна. Так вот, в течение года с небольшим ее жизнь самым радикальным образом изменилась. И пришла она на консультацию со мной, ко мне именно с этим запросом. Она сказала, что-то в этой встрече не так, он все время в моей голове, я хочу, чтобы это прекратилось, потому что это иллюзия. Вот тема нашей сегодняшней видео это иллюзия. Она говорит, это иллюзия, я хочу ее прекратить, давайте разберемся, что это, и помогите мне как-нибудь от этого избавиться. Потому что я устала. у меня в голове все время, у меня жизнь другая началась, я хочу уже иначе жить. Я говорю, послушайте, как интересно, вы говорите о том, что раньше и не мечтали о том, чтобы у вас произошли такие изменения. Вы встретили вот этого человека, я пока ей не говорю кого именно, но в ходе рассказа определяется, что это родственная душа, но я пока ей об этом не рассказываю. А, говорю, у вас произошли радикальные изменения в жизни, те, о которых вы, наверное, даже и не мечтали. Скажите, пожалуйста, это иллюзия или реальность? Он говорит, ну, конечно, реальность. Так значит что, эта встреча, она иллюзия или, или реальность? Нет, эта встреча это иллюзия, потому что мы-то с ним не общаемся, мы с ним не встречаемся, никакой даже толком переписки нет, так что-то как-то обрывочно. Он все время только в моей голове, она говорит. Я тогда обращаю ее внимание. И Почему я, собственно, этот случай вам рассказываю? Потому что вы, многие, кто сейчас смотрит это видео, вы ровно в такой же ситуации. Очень-очень похожей ситуации. Он или она у вас в голове постоянно, и у вас в жизни происходит изменение, вы меняетесь, опять-таки ваши потенциалы раскрываются, гороскоп ваш раскрывается, трансформации происходят, самые различные. Мы сейчас не будем об этом подробно, у нас много видео, какие трансформации, внутренние очищения и так далее. То есть очень сильные радикальные события, внутренние и внешние. Вот это все у вас происходит, потому что он у вас в голове, или она у вас в голове. Так позвольте, какая же это иллюзия, если происходят вот такие вот существенные изменения, происходят такие существенные события в вашей жизни, которые просто так не отмести. Вот они и есть, они очевидны совершенно. Значит, то, что у вас в голове, это не иллюзорное. Это производит совершенно реальную работу. И производит работу очень мощную, очень сильную. Я еще раз повторюсь. Не просто так, а для того, чтобы обратить ваше внимание. До этой встречи вы наверняка очень хотели изменить свою жизнь. Вам наверняка очень не нравилось, как вы живете, вы себя плохо чувствовали, вы чувствовали, что у вас есть какие-то возможности, потенциалы, у вас есть какие-то интересы в жизни, и все это вы не можете реализовать, и все это вам недоступно, потому что не было энергии, не было возможности, всякие объективные причины и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг появляется этот человек, ваша родная душа, у вас просыпается этот могучий энергетический потенциал, у вас происходят все эти перемены, у вас многие желания воплощаются в жизнь, хотя вы о них могли только вскользь подумать. Ах, как бы вот хорошо бы, чтобы было вот это. И вдруг у вас это происходит. Я еще раз повторяю, я рассказываю конкретные случаи. Мне много случаев рассказывают на консультации. Все, что я вам рассказываю, все это из жизни. Все это совершенно реально. Так вот, в вашей жизни происходят маленькие и большие чудеса. И он или она только у вас в голове. Вопрос, это иллюзия или нет? Вот эта встреча это иллюзия или нет? То, что он у вас в голове происходит, это общение, это как иллюзия на вождение, или кто-то кого-то приворожил, или это что-то другое. Если в вашей жизни происходят реальные радикальные перемены, вы меняетесь, ваша жизнь меняется, то, то, что у вас в голове, эта встреча, это не иллюзия. Это очень реальная работающая вещь. То, что реально проявляется всегда на практике. Если в нашей жизни происходят изменения в повседневной жизни, в физической реальности, значит, то, что у вас было внутри, или то, что как бы вам как бы показалось, да, значит все-таки это реальность. Так вот, возвращаемся к случаю этой женщины. Она говорит, я хочу от этого избавиться. Я ей говорю, ну, наверное, вы сможете от этого избавиться. Я не то чтобы могу вам помочь в этом, я вам расскажу, как вы это сможете сделать сами, если действительно захотите. Но подумайте, захотите ли вы это сделать? Захотите ли вы вернуться к своей прошлой жизни, прошедшей жизни? Захотите вы опять, чтобы вот такой низкий уровень энергетический у вас был? чтобы вы опять чувствовали себя полуживым, полу спящим каким-то человеком, чтобы вы опять попали в те же самые примерно ситуации, в каких и были, и не могли бы из них выбраться, как из какого-то болота, где каждое движение приводит к тому, что оно, болото, вас все глубже и глубже засасывает. Вы хотели бы все это вернуть? Говорит, конечно, нет. Что за вопрос? Говорит, иногда подумайте, каким же образом вы вырвались из этой всей болотистой ситуации, Почему? За счет чего? За счет какой энергии? Именно за счет этой встречи. И если вы сейчас от этого откажетесь, если вы сейчас поставите на этом крест, вы перекроете этот канал энергетический, канал связи между вами, между вашими душами. У вас уровень энергии упадет и все вернется на круги своя. Значит, эта встреча не была иллюзией. Значит, то, что у нее внутри, в голове, не есть иллюзия. Это производит реальную работу, а она очень глубоко задумалась, это меня порадовало. То есть женщина, она приняла эти слова всерьез, она поняла действительно, что на самом деле то, что она считала иллюзией, это реальность, потому что это реально произошло в ее жизни изменения, а то, что она считала реальностью, оказалось иллюзией. Все поменялось на 180 градусов с точностью до наоборот. Вот такие вот иллюзии на пути воссоединения. И, казалось бы, вы можете даже спросить, послушайте, а при чем здесь воссоединение? Там никакого воссоединения не было. Было. Было и есть. Только это и воссоединение энергетическое. В нашей школе, школе родные души, это называется внутренний путь. Когда у вас внутри происходит очень мощное, реальное энергетическое взаимодействие ваших душ. А, за счет энергии любви. Вы чувствуете, что вы любите этого человека. А, и любовь особенная. Любовь от анахаты и выше. То есть а, на нижние чакры, как правило, не спускается. Это любовь, если спускается на нижние чакры, это уже немножечко другая ситуация, если мы говорим о внутреннем пути. Я подчеркнул. Если внешний путь, там другая ситуация. Так вот, вот такая вот интересная картина. Что вы соединение, то оказывается, было и есть, Никакого физического соединения нет, а с родственной душой оно и не подразумевается. Достаточно встречи ваших душ, и между вашими душами происходит этот энергетический контакт. А для кого-то эта информация может быть действительно такая травмирующая и болезненная. Потому что сейчас вы смотрите это видео, вы можете даже злиться на меня, потому что разрушаются ваши иллюзии. Потому что то, что может быть, вам грело, так сказать, душу, да, и вы в какой-то... А в каком-то уголке своей души надеялись на какое-то воссоединение вот с родственной душой, а теперь я вам говорю, что нет, это не для того, и на самом деле то, что произошло после встречи с вашей родственной душой, это само по себе имеет огромную ценность, Все это для вас не очень может быть приятно слышать. Но я скажу так, это неприятно слышать для вашего эго, это неприятно слышать для той структуры, которая действительно навела вам эту вот иллюзию. Может быть, сладкую, розовую, может быть, не очень сладкую, неважно, иллюзию. Она не сбывается, она не работает, а работает другое. Вот то, что работает, на это обратите внимание. За эти годы, наверняка проходят годы, прежде чем вы начинаете замечать, а что же все таки произошло после встречи с родственной душой. Вот за эти годы, какие изменения в вашей жизни произошли, каким вы человеком стали, какая жизнь вокруг вам показалась, она изменилась. И внутри, и снаружи она изменилась. Вот проанализируйте все эти события, и вы увидите, что есть реальность. Не те ваши ожидания, простите меня, пожалуйста, я не хочу задевать вас за больное, но таковы реалии тех вопросов, с которыми ко мне обращаются на консультацию. Не та ситуация, когда вы родите от него ребенка. Вот это как раз иллюзия. А та ситуация... Когда в вашей жизни произошли радикальные изменения, вы стали другим человеком за счет этой встречи. Вот это реальность. Все очень резко на 180 градусов может поменяться, если вы просто посмотрите, ну таким немножко отстраненным э, взором на свою жизнь и постарайтесь проанализировать, что же произошло. Мы, конечно же, прекрасно с Андреем понимаем, что такое чувство, когда вы встретили свою родную душу. И прекрасно мне, например, прекрасно понятно вот эти чувства, вот эти чаяния, мечты. И я думаю, что Андрею тоже понятно, ведь мы оба проходили через это каждое в свое время. И можно сказать так даже. Я в какой-то момент в своего пути пришла к тому, что вот эта иллюзия, за которой мы стремимся, мы идем, когда встречаем свою родную душу, когда встречаем ту неземную любовь. Ведь фактически мы встречаем эту иллюзию. Иллюзию того, что этот человек должен быть с нами, непременно должен быть с нами. А иначе бы мы никогда не пошли за этим человеком, за этой душой. Мы не стали бы думать о нем. Мы не стали бы вспоминать даже о нем, если бы у нас не было внутри этих иллюзий. И, соответственно, когда человек идет за этой иллюзией, он идет за своей любовью, прежде всего, он идет за своей любовью, и мне кажется, в этом нет ничего плохого. Но это мой взгляд, это мой опыт, к которому я пришла. В этом нет ничего плохого. Даже если вы сейчас думаете так, и даже если сейчас вам сказать миллион раз, что все это иллюзия, зная по себе, можно это слышать, но думать, но это не мой случай. Это вот их случай, да, да. Вот Андрей все правильно говорит, но это их случай, это не мой случай. У меня другое, у меня другая встреча, у меня тот самый мужчина или у меня та самая женщина. Ну, скорее всего мужчина, потому что большинство все-таки смотрит женщина. У меня именно та встреча, и у нас все по-другому. Вот. И эта ваша прекрасная иллюзия, за которой вы идете сейчас, она на самом деле не должна приносить ничего плохого она в своем потенциале несет наоборот все то из чего и состоит путь родных душ все те ступени которые вы проходите на пути родных душ вы проходите следуя за этой иллюзией за этой любовью и но ну, это я говорю сейчас о пути родных душ а по сути мы все живем в этой иллюзии и по сути также а, те люди например которые пришли к просветлению они также ведь шли за иллюзией и в конце они пришли и поняли, что все это была иллюзия. Но когда мы этого не видим и не понимаем, то для нас это составляет огромную важную часть жизни. Потом уже мы можем оглянуться и сказать, это же была иллюзия. Но что она мне принесла? И вот это на самом деле очень важный вопрос. На каком-то этапе пути иллюзия просто необходима. Иначе человек просто не пойдет за своей любовью. Он скажет, это все иллюзия, зачем мне туда идти. Значит, он уже пришел. Значит, либо он уже просветленный, либо он уже быстро как-то пришел к той самой 17 ступени, где есть любовь и свобода. А если он еще не пришел, значит, ему пока и нужна его иллюзия. И, конечно, развеивать ее, наверное, не стоит, да и бесполезно. Поэтому даже если вы сейчас вдруг огорчились и подумали, может быть, это правда моя иллюзия, я все придумал или придумала, а если завтра вы вновь проснулись, пошли куда-то, там на работу, например, и вдруг этот человек вновь всплыл в вашей памяти, в вашем сердце, и вдруг вы почувствовали огромный прилив энергии, почувствовали, что мир вокруг прекрасен, почувствовали, что ваше сердце живет от любви. Значит, это вам необходимо. И значит, следуя за этим, вы обязательно придете туда, куда должны прийти в соответствии с вашей высшей сутью, в соответствии с высшим божественным замыслом для вас. Ведь не просто так случаются такие встречи. Они случаются именно для того, чтобы мы познали что-то особенное на своем пути в своей жизни, открыли что-то особенное для себя. Поэтому, да, вот сейчас Андрей продолжит рассказывать про иллюзии. А мне просто захотелось именно рассказать об этом опыте. Когда я поняла, что эта иллюзия нужна, то мне стало спокойно. Потому что раньше я очень переживала, я очень мучила себя. А, почему же вот у меня то, то не получается? Почему же у меня это не получается на пути? Может быть я ошибаюсь, может быть я все придумала, ну и так далее, и так далее. Но в какой-то момент вдруг что-то изменилось внутри. Я поняла, что на самом деле все так, как должно быть. И будет ли то, что мне нужно. Я стремилась так, стремилась к просветлению, к этому тотальному просветлению. Хотя у меня случались процессы, их было несколько, вот этого пробуждения, там они, как они называются, сатори или... Как они называются? Короткие такие. Да, ну, да. ну да, такие короткие вспышки, пробуждения, когда ты выходишь из этой матрицы. Но мне хотелось именно тотального, потому что хотелось полного освобождения от этой иллюзии, от этой маи, выйти из этого колеса сансары, да, вот все, что это было не надумано, это было именно внутри. И мне казалось, ну, может быть, это иллюзия. Может быть, все, что вот сейчас я прохожу, мне это не нужно и никак у меня не получается прийти туда, куда я должна прийти. Но в какой-то момент я поняла, что все это было нужно. И когда случались, случалось вот это освобождение от иллюзий, да, от иллюзий, которая меня грела, может быть, которая меня мучила, которая мне причиняла громадную боль, когда случался выход из этого, то я понимала, что на самом деле все так, как и должно быть. Потому что Благодаря этому я пришла вот в эту точку своего пути. Благодаря этому я стала мудрее, я стала смотреть на все иначе, я стала спокойнее, я обрела какой-то бесценный опыт для своей Души. Поэтому, безусловно, то, что есть у вас сейчас, даже если это иллюзия, она вам нужна, чтобы вы пришли именно к этой точке своего пути, которая вам сейчас просто необходима. Пришла такая мысль, такая строка, как написано, время разбрасывать камни и время собирать камни. То есть время окунаться в иллюзию и время прощаться с ней. То есть есть такие периоды, когда иллюзия нам очень нужна, она куда-то нас продвигает, она как то морковка перед осликом, за которой мы идем, идем, идем, за которой, за этой морковкой мы идем, идем. А потом мы понимаем, что эта морковка подвешена вот так вот, и сколько мы за ней не идем, все равно мы ее... Эту морковку не получим. И приходит время, что мы говорим, да, надо прощаться с этим. Время окунаться в иллюзии, время прощаться с иллюзией. В любом случае, наши видео, которые мы делаем, мы делаем для тех людей, которым то, что мы говорим, это созвучно, и это им помогает. И для кого-то это больно слышать то, что мы говорим, для кого-то вообще непонятно, неприятно. А есть люди, которые говорят, вот то, что я услышал, это мне было нужно. Поэтому, если вам это было нужно, то, что вы сейчас слыш слышите и слушаете, значит, мы свою задачу выполнили. Если вам это не нужно, и вы говорите, этот Андрей ничего не понимает, он ничего не понимает. Там вот те ситуации, мы, с которыми к нему обращаются, да, это что-то такое вот иллюзорное, а моя ситуация, она настоящая, он просто ничего не понимает. Ну, хорошо, значит, да, пусть будет так. А самое главное, чтобы вам было легче, чтобы вам было спокойнее. Так вот, если все таки приходит время, и вы чувствуете, что эта иллюзия у вас уже достала, а когда оно приходит, а тогда, когда болит, болит, болит, болит, и уже хочется с этим распрощаться, то вы уже действительно начинаете серьезно задумываться, что с этим что-то нужно делать, что-то тут не так, и нужно... С этой иллюзией прощаться, сказать ей спасибо, ты мне, наверное, во многом помогла, но теперь я как-нибудь без тебя. А какие еще бывают иллюзии на пути воссоединения родных душ? А когда мы говорим родные души, мы подразумеваем, что это целая группа встреч. Это и близнецовые половинки, и родственные души, и кармические партнеры. А на каждом пути у близнецовых половинка, у родственных душ, у кармических партнеров иллюзии разные. Более того, у каждой пары они свои в какой-то степени. Но, как я вначале говорил, это целая группа иллюзий. Так вот, следующая группа иллюзий такая, что вы искренне вдвоем и мужчина, и женщина, родные души, вы стремитесь к воссоединению, физическому воссоединению, вы хотите этого. А вы преодолеваете различные препятствия, объективные, допустим, вы в разных странах или у вас какие-то разные разные, флосы, разные социальные разный социальный статус и так далее объективные как бы, причины вы их преодолеваете и успешно у вас многое получается и вот наконец вы приходите к такой точке где вот вы сидите вот вот уже должно произойти и вот тут начинается очень интересный момент вы понимаете что внешние препятствия вы прошли успешно все нормально вот вы вместе вот он вот она а что-то внутри очень сильно сопротивляется вашему воссоединению. И вы начинаете ругаться, и вы начинаете друг друга гнобить, и вы начинаете э, неожиданно для самого себя, и тем более для друг для друга, вести себя как бы неадекватно. Возникают такие мощнейшие иллюзии, такие мощнейшие внутренние препятствия, которые, переходя во внешние, разбрасывают вас по разным сторонам. И когда такие истории рассказываешь, другие люди, которые этого не пробовали, они говорят, ну, что-то у них с головой не в порядке, нужно просто к психологу походить, мозги исправить немного. А так, Причем в к семейному. Либо к семейному, либо там еще что-то. Начинает работать с родом, начинает работать с различными темами. Иногда в какой-то степени успешно, но чаще, но чаще всего безуспешно, потому что. Такие традиционные методы, если мы говорим о воссоединении родных душ, традиционные методы, как правило, либо вообще не работают, либо вообще работают во вред, либо работают крайне-крайне слабо. То есть фактически никакой особой помощи в этом нет. Но вы продолжаете идти на это воссоединение, вы говорите, мы столько прошли, иногда это годами люди идут к этому, я повторяю, я еще раз говорю, я рассказываю конкретных примерах. просто не упоминая имён потому что это, естественно, тайна клиента. Он мне доверяет свою истории. я никому никогда не рассказываю, что вот такой-то человек у него такая-то ситуация. Я просто привожу примеры без имен и без адресов, без явок и фамилий. А, так вот, они дальше идут на высадение, потому что многие объективные обстоятельства они преодолели. Они говорят, ну что же, вот мы вместе, давай уже все вот. И вот тут, туда, вот эти внутренние препятствия, они стоят во, во, во всем своем масштабе. И они наводят очень мощнейшие иллюзии. То есть человек смотрит на другого человека, а видит в нем врага, а видит в нем какого-то демона. Причем они рассказывают это прямыми словами. Они говорят, мне страшно в этом признаться, и как-то очень неловко. Но вот были такие периоды, что я видел, видела или видел в нем демона. Я видел, что он демон. Потом какой-то период прошел, что я демон. Что это такое вообще? Что это за ерунда? И мы друг друга там, ну не, если, если уж не растерзать готовы, то как минимум разбежаться далеко нам тоже очень сильно хотелось. Вот такая интересная история, и вот с ней нужно разбираться. Это отдельные группы иллюзий. Собственно говоря, вопрос стоит, а иллюзии это или нет, если они в конце концов все-таки разбегаются, физического воссоединения не происходит. А мы помним, что проверяется реальность наших внутренних каких-то подозрений, состояний, эмоций и так далее, она проверяется всегда во внешней жизни. Если внешняя жизнь показывает, что они не вместе, они разбегаются, ну, значит это, наверное, было не иллюзорно. Действительно, в нем живет демон или во мне живет демон. И это ужасная встреча, опять-таки, на которую нужно поставить крест, забыть и сказать, что это, это ай-яй-яй, это нехорошо. Вот такая мощнейшая бывает иллюзия. Но это я привел такие сильные примеры вот по поводу вот этих всех демонических переживаний. Бывают не такие сильные, бывает такого среднего уровня, когда люди просто очень сильно не понимают друг друга. Парадокс. Особенно это распространено в паре близнецовых половинок. Они чувствуют духовное единство, божественное единство. Они любят друг друга на самом высшем уровне, когда они любят друг друга, когда между ними любовь, это не только они чувствуют, это чувствуют другие люди. То есть другие люди не просто чувствуют, они реагируют, они подходят и говорят, послушайте, вы такая пара, вы светитесь. А вот И вдруг вот в такой вот паре, где они, близнецовой половинки, божественной половинки, происходит вот такая вот история. Они друг друга очень сильно, мягко говоря, вообще-то, очень сильно не понимают, они готовы в очередной раз разбежаться на разные концы планеты, поставить крест на всех этих отношениях и так далее. Почему это иллюзия? Потому что проходит час, день, неделя, и они пишут друг другу или встречаются и говорят, что с нами было, а что приключилось, какое-то наваждение. Это не должно быть, я не знаю, откуда это взялось. Мы же любим друг друга, мы же едины. Мы же чувствуем эту Божественную Любовь, и вдруг вот такая ерунда. И это повторяется много-много раз, много раз по одному и тому же кругу. Иллюзии это или нет, решать вам, насколько это иллюзорно или реально. Вопрос стоит в практической плоскости. Что с этим делать? Как быть, если преодолели много препятствий, и уже почти воссоединились, а вот эти внутренние препятствия не дают не дают произойти окончательного воссоединения. Если оно и происходит, то периодически рвется эта связь. Что с этим делать? Работать, конечно же. Конечно же, прорабатывать эти внутренние иллюзии. Каким образом прорабатывать? Это очень большая тема, во многом индивидуальная. И сейчас в этом видео мы об этом, конечно, рассказывать не будем. Лучше всего это прорабатывать индивидуально, на сеансах исцеления, либо, может быть, в консультации можно разобраться. Много, очень много индивидуальных различных особенностей, нюансов в паре между мужчиной и женщиной. Но это нужно прорабатывать. То есть нужно прийти к тому, что это на самом деле, вот эти препятствия, на самом деле иллюзорны. Но нужно прийти не просто на словах. Вот это видео посмотрели и сказали, ой, слушай, да это же иллюзия, все это ерунда. Мы любим друг друга, все отлично, нет проблем. Вы сказать можете сто раз халва, но во рту вряд ли станет сладко. То есть нужно это практически решать, и иногда приходится это решать месяцами, годами. Потому что бывают такие кармические действительно узлы, кармические целые преступления, которые вы совершили по отношению друг к другу в прошлых жизнях, что просто так, насколько это не возьмешь. Это надо копать, это надо развязывать, это надо осознавать, это надо прорабатывать. К этому с разных сторон нужно подступаться. Бывают очень большие, целые горы, условно говоря, конечно, фигурально выражаясь, целые горы вот этих вот кармических препятствий. И просто так вот с бывает иногда невозможно это решить. Какие-то вещи решаются Я довольно знаю, быстро. что тебе скажут в ответ, скажет, что... Это вы говорите об иллюзии кармы, никакой нет. Карма, а, да. ну, есть такие карма это тоже иллюзия. Да, да, есть такие иллюзии. Кармы нет, ну что, ребята, на ну флаг вам в руки, господи, не смотрите это видео, живите своей жизнью. Все до поры до времени. На самом деле, да, когда встречаются особенно божественные половинки, ну и негативные кармические партнеры тоже. Когда вот вы встречаете такого партнера, и когда действительно начинаются такие проработки, то вы воочи убеждаетесь о том, что карма, она все-таки есть. И вы задумываетесь, наверное, в этой жизни о том, что стоит ли что-то подобное делать в этой жизни плохой, да, чтобы в следующую жизнь это не нести. И очень многие люди, которые проходят такие проработки, они понимают это на собственном опыте и стараются, наоборот, как-то очистить эту карму в этой жизни, проработать то, что негативные вот эти узелки, какие-то моменты негативные, стараются их проработать, чтобы потом уже в следующую жизнь это не нести. И причем, кстати, это касается не только отношений с родной Душой, это касается вообще взаимоотношений с любым, абсолютно с любым человеком. И знаете, много есть таких историй тоже у меня реальных, что люди на самом деле в родственниках также встречают эти кармические огромные препятствия. И часто, кстати, через близких нам людей, наших родственников, сестер, братьев, родных, через маму, папу и так далее, приходят именно родные души. Но родные души именно для проработки. То есть это могут быть кармические партнеры, это могут быть родственные души, с которым какие-то сильные завязки кармические у нас произошли в прошлых жизнях. Поэтому, безусловно, это касается не только встречи мужчины и женщины, да, возлюбленных, но и вообще взаимоотношений с другими людьми про негативную карму. Мы все-таки говорим в основном тему вот в этом видео да, да, но... родных душ. А так, конечно, эта конечно. тема большая, она, она, она вообще супермасштабные везде и всюду. Но нам нужно сконцентрироваться вот на этом вопросе. Вот такие вот бывают моменты. И опять-таки, еще раз я повторюсь, для вас, ваше решение, что вы будете считать иллюзией. Вы считаете иллюзией вашу Божественную Любовь, вы скажете, это какое-то наваждение, на самом деле мы просто враги, лютые враги, и лучше нам разойтись, что мы просто не совершили какое-то преступление друг по отношению к другу, а вот лучше надо разойтись. А это любовь, это иллюзия. Либо вы посчитаете иллюзией вот это вот состояние негативное, деструктивное. Выбор ваш, никто никому не говорит, как ему поступать. Но одно из двух вы должны принять иллюзии. Если вы принимаете иллюзии то и другое, ну тогда у вас вообще нет никаких ориентиров в ваших отношениях. Ну тогда проще всего поставить крест и просто постараться все это забыть. Но а, забыть не получится. Кстати, иногда... Периодически, собственно говоря, вопрос задают на консультации. Вот у нас не получилось никакого воссоединения, все, мы уже все отношения выяснили, все точку поставили, но забыть друг друга не можем. Скажите, пожалуйста, можно забыть эту встречу? Я говорю, честно, нет. Вы никогда не забудете эту встречу. Эта встреча слишком мощная. Эта встреча может быть с близнецовой половинкой, с родственной душой или даже с кармическим партнером вы не забудете эту встречу. Вы не сможете ее просто так закрыть, отмести и сказать, ну, что-то показалось, что-то такое какое-то было, лучше забыть. Не сможете. Это очень мощный отпечаток накладывает в вашей жизни. Вы сможете не то чтобы забыть, а как бы э -э, нивелировать, что ли, эту встречу, да? если подниметесь очень высоко, на очень высокий духовный уровень, тогда вы на все вообще посмотрите с очень большой космической высоты и увидите, что все вообще фигня по сравнению с мировой революцией, как говорится. Вот если вы подниметесь туда очень-очень высоко, ну тогда только да. И опять-таки вы не забудете, вы скажете, как это было мило, как это было здорово, это было так ужасно, это было так прекрасно. Но это вот какая-то вот часть жизни, это, так сказать не есть альфа и омега в моей жизни. Если вы поднялись очень-очень высоко, вы можете на это отстраненно посмотреть. Если же ваш уровень сознания, ваша точка сборки находится не на, не та, не на такой высоте, то вы никак-никак не сможете забыть о такой встрече. Ну что ж, вот это основные иллюзии. Что еще хочется добавить в конце? Давайте еще раз, я акцентирую ваше внимание, зачем мы делаем это видео? Я еще раз повторюсь, если в этом видео, в том, что мы говорим, вы находите для себя что-то созвучное и полезное, значит мы свою задачу в данном видео мы выполнили. Если для вас ничего созвучного, полезного нет, ну вы просто отметите это видео как что-то непонятное и ненужное для себя. Но, кстати, будет сказать, многие нам пишут, что... Смотрели ваши видео несколько лет назад, что-то такое было интересно, но в общем и целом мы ничего не поняли и, в общем, мы и забыли. А через несколько лет встретились с своей родной душой, вспомнили, о, мы смотрели видео Андрея и Шанти, и они там вот это рассказывали. Вот, оказывается, что сейчас со мной происходит. И теперь я за поем смотрю ваши видео. И теперь с утра до вечера я смотрю ваши видео, и я чувствую, что все, все, все, что вы говорите, это про меня. Ну или, по крайней мере, очень много. Все это про меня. Так что все меняется. А, так вот, если озвук находит, если чем-то помогает, отлично. Это то, что нужно. Для этого мы это видео и делаем. Если вы хотите с нами поспорить, ну, некоторые люди любят спорить с телевизором, пожалуйста, можете этим тоже заняться. А, а лучше просто поискать то, что вам более созвучно, и тогда не нужно будет тратить свою энергию на споры, какие-то раздуры и так далее. Собственно, мы для вас сейчас тоже может быть иллюзия. Да. Даже не может быть, а точно так и есть. Потому что пойдет какое-то время, вы посмотрите на нас иначе, и так далее, и так далее. Все, все постоянно, вот эта вот иллюзия, она постоянно меняется. Все так еще как-то одномоментно. Мы все по уши в этой иллюзии. Как из нее выбраться и что с этим делать, очень трудно сказать. Нужно идти в просветление, вот там иллюзии уже почти, наверное, нет. А когда ее уже совсем нет, вы тихо, спокойно сидите в пещере в Гималаях, в глубокой самадхе, и никто о вас не знает, и вы ни о ком не знаете. Вот тогда иллюзии уже точно нет это уже можно гарантировать во всех остальных случаях мы вынуждены в ней как-то функционировать следующие интересные иллюзии может быть даже этой иллюзии я и завершу наше видео почему интересная? тоже довольно часто встречающаяся на нее обращают меньше внимания и они даже многие не подозревают что она такая есть опять таки я буду рассказывать на основе конкретных примеров все время говорят, вот женщина, мужчина, в основном женщина э, является таким э, активным звеном, она все время э, все готова отдать для того, чтобы было воссоединение, а мужчина как бы так либо убегает, либо вообще равнодушен. Но порой обращаются мужчины практически столь, точно с такой же ситуацией, <coughs> только наоборот. Мужчина очень хочет воссоединения, он готов. И семью, он готов к совместной деятельности, даже что-то совместно уже получается. И он весь <coughs> пылает и горит для того, чтобы было уже окончательно полное воссоединение. А женщина говорит, ты знаешь, что-то что не камельфо что-то вот не очень. Пойду-ка я вот к другому. Ты как-то не дорос до меня по каким-то параметрам. И мужчина в глубоком ауте. А есть разница... Между тем, когда мужчина отказывает женщине, и женщина отказывает мужчине. Есть разница. А у каждого, конечно, свои есть беды, драмы и так далее. Но вот мужчина в этом случае, он в ауте. Он сбит с ног полностью. У него брушится тоже мир по-своему. А и у него может на этом фоне выработаться колоссальный комплекс на самом деле. Почему такое происходит, я сейчас не буду все подробности рассказывать, иначе мы далеко уйдем куда-то в сторону. И вот все-таки такие мужчины иногда, редко, но иногда обращаются за помощью. И правильно делают. Потому что стоит внимательнее, чуть поглубже рассмотреть его ситуацию. И оказывается, что никакой проблемы нет. Оказывается, что она ушла, слава Богу. Господи, слава тебе, что она ушла. Потому что, вот я рассказываю опять конкретный пример, потому что он думал, что они половинки, но как всегда теперь очень модно думать, что все близнецовые половинки. Но это не так. Оказалось, нет, не близнецовые половинки. Это один момент, одна иллюзия рухнула. Потом за ней рушится другая иллюзия. Оказывается, им вместе... Лучше бы и не быть, можно было бы, конечно, да, но в этом случае его жизнь дала бы, жизнь мужчины, дала бы большой крюк, он пошел бы не по своему пути. Это выясняется в процессе работы индивидуальной, в процессе консультации. А женщина со своей стороны хотела одного, а он видел, он видел совершенно как бы иначе, и чувствовал иначе их отношения, она его, его, вело, она его вела к другим, к другим пунктам назначения, которым ему было не нужно. И может возникнуть вопрос, ну если она его туда вела, зачем-то, собственно, он шел, и почему бы ему и расстраиваться? А потому что он забыл, какой его настоящий пункт назначения. И когда мы работаем, это глубинная работа, исцеление в потоке, он вспоминает что оказывается всю свою сознательную жизнь, когда он уже так вот серьезно задуматься о жизни, он видел совершенно иначе свою жизнь, он стремился на самом деле к другим горизонтам, к другим пунктам. А встретилась эта женщина, да, они любили друг друга, да, что-то с ними было, я не буду всех подробностей рассказывать, для чего и почему эта встреча произошла. Не просто так это не было ошибкой, там тоже была задача, эта задача была выполнена, и как бы на этом все. Миссия встречи была завершена. Но вот эта иллюзия, что мы должны быть вместе, и так далее, и так далее, и так далее, она привела к тому, что он не мог отпустить эту женщину. Он считал, что нужно дальше, дальше продолжать отношения. А она так не считала. Ну, и возникла очень большая драма, я уже говорил, он в таком вот ауте. И на процессе исцеления он вспомнил, что его пункты назначения другие, его интересы другие, и эти интересы несовместимы с этой женщиной, несовместимы с этими отношениями. И когда он вышел из этого сеанса, это его слова, он говорит, у меня как, как будто рубильник перещелкнул, и жизнь пошла другим руслом. И потом уже этот человек он написал, говорит, вы знаете, вообще как будто бы гора с плеч там упала и с ног кандалы упали и все, и ничего, никакой драмы, никаких цепляний за нее, может быть ты подумаешь, может ты вернешься, давай я буду вот таким, как ты хочешь и так далее, и так далее, ничего этого не было, потому что этого не должно было быть. А он мог пойти по этому иллюзорному, ложному для себя ложному пути. Он пошел потом, после сеанса, пошел по своему пути, и все нормально и очень хорошо. Вот такие бывают иллюзии. То есть воссоединение не нужно ни ей, ни ему на самом деле. А была такая иллюзия, что да, воссоединение должно быть. У них было много общего, они вместе что-то делали, много что-то получалось, то есть все не безосновательно. Но миссия встреча была завершена, и все, и дальше было, ничего не нужно было. Но иллюзия продолжала действовать, что вы должны быть вместе. Как только эта иллюзия рухнула, все, и проблемы ушли. И жизнь пошла по-новому. Вот так. Вот такие бывают случаи. То есть, я хочу сказать, подытожить вот этот вот пример. Тем, что действительно у нас внутри наш ум, наше эго, наши какие-то программы. Они кричат буквально, вы должны быть вместе, я хочу быть с ней или с ним. Но этого на самом деле, вот там в глубине нашей, не подразумевается. На самом деле в глубине этого не нужно. Нашей Душе, нашей Высшей Душе этого не нужно. И достаточно туда просто в глубину уйти, чтобы это увидеть, почувствовать, понять, осознать. И все. эти какие-то внешние программы, они развеиваются, вот как дым все. Вот этот рубильник перещелкивается, и никаких проблем. Вот такие штуки были. Ну вот можно конкретный пример, могу даже из своей жизни, да, из своего опыта привести, когда встречала именно родственных душ. И у меня было тоже, конечно же, полное убеждение, что вот это мой мужчина, и мы должны быть вместе. А, и как бы не было таких особых препятствий по жизни, в общем-то, пожалуйста, соединяйтесь, живите вместе. Но вот какая-то сила, она не соединяла. Не получалось этого соединения. И оглядываясь назад, даже вы сейчас можете это вспомнить, если у вас уже была такая встреча, или, вы, или у вас сейчас есть эта встреча, и у вас тоже полное ощущение, что вот вы должны быть вместе. Но если вот заглянуть внутрь себя сейчас, прочувствовать, или оглянуться назад, да, когда встреча была, вы можете понять, на самом деле почувствовать, отметить для себя, что какой-то тихий голос внутри, он говорит вам, что... «Вы не должны быть вместе, вам это не нужно». И этот голос, он присутствует все время, на протяжении вот пока есть эта встреча, есть эта связь. Потому что наш ум, наше эго, оно говорит, «Мы должны быть вместе, ну потому что я так хочу, потому что я люблю, а почему бы и не быть нам вместе?» Это наше эго, говорит, прежде всего. А если заглянуть внутрь себя, почувствовать свою Душу, то какая-то часть, такая тихая, очень тихая, это наша Высшая Душа, она говорит нам, вам не нужно быть вместе. То есть просто люби. И вот я, оглядываясь назад, даже про свой опыт говорю, я могу сказать, что всегда, когда были встречи с родственными Душами, мужчинами, это было немного встреч, буквально, может быть, даже две таких ярких встречи, Всегда моя душа тихо мне говорила, что это не он. Хотя я была уверена, что это он. Потому что такая энергия, потому что такая любовь. И с той стороны это было точно так же. Но внутри кто-то тихий говорил, нет, этого не нужно. И если у вас есть это внутри, то значит прислушайтесь к этому. И тогда, возможно, тогда вы выйдете из, из этой иллюзии и откроется что-то новое. Совершенно другое. Итак, кто-то может быть совершенно смущен тем, что мы все это рассказали. Что же есть иллюзии? Нужно вы соединить, не нужно вы когда нужно, когда не нужно, скажите конкретно. Мы рассказали основные, не все, но основные случаи. Вот я как вначале говорил, что есть группа встреч различных, при которых происходят такие, такие, такие события. Мы рассказали, как это происходит в основном. Но... В каждой паре, в каждом случае есть какие-то свои нюансы, есть индивидуальные особенности, которые, конечно, нужно учитывать. И все эти особенности можно учитывать только при индивидуальной работе. С моей точки зрения, выдавать какие-то общие рекомендации это просто то же самое, что смотреть... Я сейчас уже много лет телевизор не смотрю, но тогда, когда-то давно, вот когда это было модно, показывали гороскопы на неделю, помните, да? Значит, у всех Дев в этом месяце, или там, у всех Дев на этой неделе будет повышение благосостояния. У всех Раков а, будут прекрасные а, взаимоотношения, любви, понимания и так далее. Это чушь. Это вот такой вот ширпотреб. Ну, не бывает так, чтобы у всех Раков, у всех Дев, у всех водолеев было вот так. А, это полная профанация, астрология. Это... Как и любая другая сфера, все это очень индивидуально. Вот то же самое и по, по, по поводу вопроса воссоединения, вы скажете, ну как же вот в моем случае? В вашем случае а, нужно разбираться. Либо вы будете разбираться со специалистом и проводить глубинную работу ту или иную. либо вы будете заниматься этим самостоятельно, будете медитировать, будете как-то теми или иными способами уходить в глубину себя. Но в любом случае, или со специалистами, или самостоятельно, вам в любом случае нужно готовиться к тому, что вы будете прощаться с иллюзиями. В любом случае, вам нужно будет проходить через эти пластые иллюзий, нужно будет их как-то различать и как-то понимать, и принимать тот факт, что да, знаете, что наша жизнь она изобилует иллюзиями, и не нужно думать, что тот или иной человек, специалист, или я, или еще кто-то, вот он знает правду. И всегда ее можно сказать с легкостью. Всегда это индивидуальный процесс, в котором нужно углубляться, уходить в глубину себя, смотреть, пересматривать, проверять, перепроверять. И только когда уже это дает реальный результат на нашем повседневном плане, мы можем точно говорить, это ситуация, которую мы разрешили, это ситуация, которую мы прошли. Мы усвоили какие-то уроки, мы вышли из этого пласта иллюзий, теперь все будет гораздо лучше будет гораздо светлее. Все очень идеально. Итак, подытоживая, нужно сказать, что все мы пребываем в иллюзии в той или иной степени. Есть иллюзии, которые нас устраивают, она нас удовлетворяет, она нам нравится, и она нам даже помогает, вот как рассказывал Шанти. А есть иллюзии, которые нас уже достала которые причиняют нам только боль, страданий, и она нас прижала к стенке. И мы не можем уже не есть, не спать, не заниматься какими-то делами, не семьей, и нам нужно от нее избавляться. Поэтому волей неволей вы приходите к тому, что нужно что-то делать с этой ситуацией. Вот только тогда на самом деле мы и начинаем проводить серьезную такую ответственную работу над собой, когда нас уже приперла к стенке. Поэтому, если вас ваша иллюзия уже достала, то имейте в виду, что эта иллюзия... И она решаема. А если то, что у вас есть, вас устраивает, ну, значит ничего вам и не нужно делать, значит живите как э, живете, и пусть это вам приносит определенную пользу, приносит вам определенные уроки. И только тогда, когда вы дойдете уже до определенного уровня, где уже будет порог, и вы будете говорить, да, нужно из этого выходить, но ну, только тогда уже начнется какая-то работа. А в любом случае меняем мы одну иллюзию на другую более темные, более неприятные, деструктивные мы меняем на более светлую. Все это этапы нашего жизненного пути. И все эти этапы, конечно же, ведут нас к свету, к свету абсолюта, когда мы выходим туда и уже не видим ничего, никаких событий, никаких эмоций, никаких мыслей. Мы все видим просто так, как оно есть. Это состояние таковости. И вот в эти моменты, когда мы входим в состояние таковости, мы действительно с улыбкой, иногда даже со смехом, наблюдаем, что все это игра в жизни, все это иллюзия. Мы смотрим назад на свою жизнь и смотрим, что мы и видим, что мы были как дети, что мы сидели в этой песочнице и очень плакали из-за того, что наш куличик развалился, или очень радовались, потому что нам удалось построить этот песочный замок. Все это была такая детская игра. Но все это нам видится только тогда, когда мы выходим из этой игры. Выходим из всех иллюзий и смотрим на это со стороны. Только тогда мы это и понимаем в полной мере. А до тех пор, мы в той или иной степени все, практически все без исключения, пребываем в этой иллюзии. Просто каждый выбирает для себя более ему приятную и интересное. А если вы не можете выбирать, если вы как бы вынуждены находиться в том, в чем вы находитесь, но вам это не нравится, значит нужно прорываться, нужно это дело решать.